А вот еще послушай вот эту историю, тебе стопудово понравится, зная твою любовь ко всякому трешаку. Время охерительных историй от Капрала дала. Когда друзья приходят в гости, они всегда с собой берут бутылочку чего-то выпить или похавать принесут. Такая практика логична. Могу ее я объяснить. Душа я щедрая, конечно. Но не за все же мне платить. Вот, например, идет ко мне подруга. Бутылочка вина с собой. По сути, пить ее и будет. Поделится со мной. А я достану что покушать, чтобы было закусить. Вот и финьшуйна получилась, и можно повторить. А если будет вечеринка, то множество людей ко мне придет повеселиться. Ведь я люблю гостей. Товарищи берут питье, я делаю фуршет, с меня еда, а с них бухло. Все охрененно. Нет? Но был особый элемент моей компашки скромной. Ко мне на тусы приходил, немного экономный. С собой не брал он ничего, любитель эдакой халявы. Ты не подумай, я не жмот, мои претензии тут здравы. Я назову его... Андрей. Андрей любитель потусить и на халяву побухать. И вот, однажды как-то раз, я заколбасил вечеринку. Друзей заранее я пригласил, все это не в новинку. Я утром накупил в магазе жрачки и про запас купил бухла. Откуда я мог знать, что надвигается какая-то херня? Так вот, сидим, болтаем мы с друзьями. Отличный вечер, все окей. Все, кто могли, уже на месте и больше я не жду гостей. И тут звонок. Я открываю. В дверях с улыбкой до ушей, прям застеснявшийся скромнешка, стоит и смотрит на меня Андрей. Здоров, Данила, ну чё как? Я слышал, вроде тусы ты сегодня закатил. Кажись, ты всех товарищей на вечеринку пригласил. Странно, но мне ничего не приходило. А я тебя не звал. Эээ, <связать> хотел затихарить тусовку, я все равно узнал. Вот, держи. Я даже побыхать принес И подготовился сегодня. Я целый день вообще не ел, чтоб вечером пожрать добротно. И тут Андрюху понесло. Бухал Андрей как не в себя. Херячил, что пипец. Тварюка это, выпил всё. Он алкогольный спец. А как напился, всё сожрал. О, салатик. Ко всем девахам приставал. Ну чё, к тебе или ко мне? Ты да пошел ты нахер! Понял! Мою парашу заблевал! О, салатик! Сука! Твое бухло! Валенка! И приспокойненько... Съебал. А утром пишет смс. Данила, охрененно потустили. Спасибо за приглашение. Зови еще, когда будет тусня или какой-то день рождения. Дань, спасибо большое, что за Максимум присмотрел, пока меня не было. Да без проблем, пожалуйста. Я ему рассказывал истории, а он слушал. Золотой ребенок. Ладненько, пока, увидимся. Максюш, ну что, соскучился по мне? Херня! Пухло. Подписывайтесь, если еще не подписаны Колокольчик, если еще не колокольчик Лайк, если еще не поставили Дизлайк, если вдруг не понравилось А если сделаете репост в соцсетках То я вас вообще возлюблю как самого себя Комментируйте побольше А если и у вас есть такой Андрей Напишите об этом в комментах Вместе поржом.